Подвесные светильники под лампу GX53 У нас поступило две модели разных форм, консообразная и круглая в белых и в черных цветах Подвес также регулируется максимальная длина 1 метр И сейчас мы с вами распакуем каждую из моделей Корпус изготовлен из алюминия На корпусе светильника также имеется декоративно-акриловая полоса Подвес регулируется максимальная длина 1 метр В чаше самих светильников у нас уже имеется винтовая клемма Патрон изготовлен из прочного пластика. Для замены лампы необходимо открутить верхнюю часть светильника и заменить лампу. Как вы видите, очень красиво выглядит светильник во включенном виде. Эффектно подсвечена акриловая декоративная часть. Так выглядит вторая модель во включенном виде. И хочется отметить, что наши подвесные модели отлично сочетаются с нашими накладными.